Всем привет! С вами Стас и Ваня! Мы очень благодарны вам за 100 подписчиков! А теперь серьезно, Мы выжиты. Но ну, я устал, остаться выжит. За это время выйдет всего 2 видоса, либо 3, как тигры позволят. И сразу начнем ваш топ-контент. Будем рады? Будем рады за вашу поддержку. Не же... отписывайте, пожалуйста, так что ждите? Подписчики. Да, Это стать короче. Ну да, три секунды больше, да. Нормально, 40 уважай!